Как разблокировать любой телефон, а точнее отпечаток пальцев. Берем смартфон. У нас сзади есть отпечаток пальцев. Берем карандаш. Если хороший карандаш, то достаточно просто поводить по отпечатку пальцев. Если карандаш не рисуется, значит нужно... Так, там видно, вроде видно. Значит, нужно вот это нам все накрошить туда немножко грифеля. Так как что, грифель у нас правильно, очень, очень хороший грифель. Он у нас является полупроводником. Дальше берем пьезоэлемент от зажигалки, вытаскиваем пьезоэлемент. И берем, просто ударяем, сейчас покажу вам, просто ударяем в пьезо, Оп. Оп, видите, да, сейчас обратно, что делаю, блокирую, И такой... Оп. сейчас вам еще раз покажу, Оп. то есть я его блокирую ударяю оп, телефон разблокирован блокирую ударяю оп, телефон разблокирован еще раз покажу для тех кто не верит телефон заблокирован оп, телефон разблокирован